привет всем и добро пожаловать на нашу платформу в этом коротком видеоролике вы узнаете о том как работать и зарабатывать деньги на данной платформе вы узнаете о том что это за тема какие здесь можно заработать деньги и что конкретно нужно делать преимущества нашей системы первое это возможность удаленной занятости, то есть вы можете дома в комфортных условиях работать и зарабатывать деньги. Второй момент. Полностью свободный график, то есть ваш график принадлежит полностью вам. Третий пункт. Карьерный рост, то есть у вас есть возможность карьерного роста и, соответственно, признания. Четвертое. Зарабатывать вы будете в американской компании, поэтому, соответственно, и заработок у вас будет в долларах. После того, как вы посмотрите данный видеоролик, у вас будет возможность связаться с вашим куратором и записаться на обучение. У вас появится зеленая кнопка внизу. Нажимаете ее, таким образом вы запишетесь на обучение и сможете внутри там пройти тест и более подробно ознакомиться со всем материалом. Пожалуйста, будьте терпеливы, все заявки обязательно отрабатываются, обрабатываются. Просто это занимает время, потому что большое количество людей. Время сейчас непростое. Есть определенный наплыв, поэтому будьте терпеливы. Внизу под этим видеороликом в описании будут данные вашего куратора. После того, как ознакомитесь с этим видео, напишите ему и попросите его быстрее рассмотреть вашу заявку. Итак, мы сотрудничаем с американской миллиардной компанией. Это известный бренд по всему миру. Данная платформа легально работает более чем в 140 странах мира. Любой может пройти регистрацию и использовать эту торговую площадку для того, чтобы начать работать и зарабатывать деньги. Благодаря своей эксклюзивной модели бизнеса, эта компания получила множество наград в различных номинациях в бизнесе печаталась в журналах Forbes, Vogue и так далее. Это уникальная модель бизнеса признана одной из самых быстро развивающихся, быстро растущих бизнес-моделей в этой индустрии. Рост этой компании сопоставим с ростом таких гигантов, как Google, Apple, Facebook. У компании имеется свое собственное производство в Штатах. То есть она производит свой собственный продукт и, соответственно, предоставляет свою торговую платформу. Логистика. Доставка более чем в 140 странах мира. То есть платформа работает по типу как AliExpress или eBay, Заказал, оплатил, вел данные, получил прямо домой. В данной компании очень развита система финансовых вознаграждений. Премия за приглашение, рекомендации, самая продвинутая программа лояльности, акции, скидки, бонусы и так далее. Эта модель очень хорошо выстроена и очень хорошо работает. Теперь давайте рассмотрим систему денежных вознаграждений. У вас есть возможность зарегистрироваться в маркетплейсе компании. Таким образом, у вас будет аренда места, свой интернет-магазин онлайн-офис, полное сопровождение и поддержка. Арендовать данную платформу вы можете всего за 36 долларов на год или по 3 доллара в месяц. С каждой покупки через ваш интернет-магазин вы будете зарабатывать от 20 до 40%. процентов. Компания через интернет по вашим паспортным данным откроет вам счет в американском банке и по почте пришлет вот такую карточку, на которой будет зачисляться ваш заработок. Второй вид заработка называется Fast Money, быстрые деньги. Это бонус за оптовую покупку. За каждый оптовый заказ через ваш интернет-магазин вы будете зарабатывать от 25 до 4 100 долларов единоразово. Третий вид заработка называется матч-бонус. Вы сможете зарабатывать от 2 до 30 процентов от оборота вашей сети. Все бонусы, все премии выплачиваются каждую неделю на вашу банковскую карту. Четвертый вид дохода называется командные комиссионные. У вас будут начисляться баллы, и когда у вас достигнет порог в 900 баллов, вам компания перечислит 35 долларов. Компания за свой счет, то есть для вас это бесплатно, организовывает путешествия, круизы для вас и вашей семьи. А также подарки в виде техники или устройств от компании Apple. После просмотра этого видео у вас появится зеленая кнопка заработок. Нажимайте на нее, таким образом ваш куратор получит уведомление. Внизу под этим видеороликом в описании есть данные вашего куратора. Можете ему, соответственно, туда написать. На мессенджеры или на телефон, или на почту, как вам удобнее. На обучении вы подробно узнаете о том, как Заработать свою первую тысячу долларов в первый месяц работы. Поэтому записывайтесь заранее, нажимайте кнопку, связывайтесь с куратором, чтобы он как можно быстрее рассмотрел и подтвердил вашу заявку на обучение. Запаситесь терпением, потому что очень много заявок, поэтому это может занять некоторое время. Пока у вас есть время, вы можете изучить информацию дополнительную под этим видеороликом внизу в описании. Также внизу вы можете задать вопрос. Есть чат для новичков, где вы можете задать ваш вопрос, и ребята вам помогут сориентироваться. А я желаю вам успехов в обучении. Будьте очень внимательны, возьмите ручку «Конспект». Все записывайте, все вопросы, все, что вам будет непонятно, для того, чтобы потом вы могли задать ваши вопросы и получить грамотный ответ на них. Внимательно разбирайтесь с информацией, потому что данная возможность не так часто выпадает. Поэтому пишите вашему куратору и увидимся с вами в обучении. Пока-пока.